Ну, вот. Добрый день. Меня слышно? Да. Добрый день, уважаемые коллеги, девочки, друзья. Сегодня мы собрались на очень необычный такой вебинар. Те, кто был у нас на наших программах женское еврейское лидерство на наших семинарах, прекрасно знают, что наша любимая тема, которой всегда мы занимаемся, и в которой проводим занятия, это лидер в эпоху перемен. И, наверное, когда мы говорили с вами об этих переменах, мы имели в виду не о глобальных каких-то переменах, которые могут нас ждать. Мы даже не знали, что, что нас ждет впереди. И вот сегодня мы с вами говорим о тех переменах, которые реально глобальные. И сегодня с нами замечательный тренер Ольга Сверман. И я, Мы рады ее приветствовать. И тема наша, которую сегодня мы назвали, она не случайно лидерство в эпоху карантина. Что можно сделать лидеры в эпоху карантина, в эпоху таких глобальных перемен? Это для нас очень новое. Оля, пожалуйста. Спасибо, Ольга. Спасибо за приглашение. Проект Кешер нежно люблю. И честно, открыто об этом говорю и признаюсь. Потому что то, что вы делаете, это очень важно, нужно, ценно. И я счастлива быть частью с частью этого мы сегодня с вами действительно поговорим о лидерстве в эпоху карантина, поговорим о том, кто такие лидеры, что поменялось. Я дам вам 10 шагов, которых ну, лидеру в особенности, но ну, и не только лидеру подойдут для того, чтобы сейчас развиваться. И из практической информации дам вам конкретный алгоритм проведение онлайн-мероприятий. Вот прям бери и делай из разряда. И в конце закончим мы таким интересным упражнением, называется «Кнопка счастья». Уйдете сегодня все счастливыми. В дополнение это такой бонус, который я очень надеюсь, что вам понравится, потому что сейчас тяжело всем я, если честно, не помню вообще ни март, март помню, апрель, май и июнь не помню совсем. Вот они пролетели вот так, как один день. Сейчас как-то осознанно уже все это происходит, но все равно непросто. И поэтому я буду рада поддержать вас, вдохновить вас и дать вам советы, как все-таки двигаться дальше. Знаете, есть такое выражение, чтобы кукушка не, не, недалеко улетела. Если говорить вкратце, так, сейчас я пойму, как у меня это все листается. Вот, вот так листается. Если говорить вкратце обо мне, я человек мира. Я родилась в Узбекистане, большую часть жизни прожила в Новосибирске, потом жила в Москве и вот уже 10 лет живу в Лондоне, из которых 8 занимаюсь собственным бизнесом. После карьеры директора по персоналу торгово-производственных компаний я перешла в карьерный консалтинг, и сейчас меня знают как карьерного консультанта, карьерного коуча, и все, что связано с сетью профессиональной сетью LinkedIn, это все ко мне презентер лимудов вот к сожалению в Киев конечно я не лечу на лимуд расстроилась но уже не получается вот работу свою люблю клиентов своих люблю считаю что развитием карьеры занимаются лучше самые лучшие самые активные и то что мы сегодня с вами встретились то что вы сегодня выделили время прийти послушать про лидерство для меня большая честь, я буду рада с вами поделиться своими знаниями, опытом, дать вам советы, которые сформировались от других умных людей, от меня, и будут вам полезны. И сегодня я не хотела бы это делать только вот как в форме лекции. Я бы хотела, чтобы мы с вами все-таки разговаривали. Кто-то может включать микрофон, кто-то может писать в чат, переодеть... Я буду к вам обращаться, чтобы мы могли подискутировать, пообсудить что-то. И вот первый вопрос. Какими качествами обладает лидер? Можете писать, можете говорить. Это я так сразу с места в карьер вас. Целеустремленность, наверное целеустремленность Пишут, угу. берут ответственность на себя берут ответственность на себя стрессоустойчивость теперь это очень актуально особенно актуально харизма умение вести диалог умение и слушать и слышать шалом лидер эмпатии высокий эмоциональный интеллект общение угу. в коллективе, умение делегировать обязанности. Это очень важно, потому что есть лидеры. Если лидер этого не умеет, то он погружается в такой вот в микроменеджмент, пытается быть лидером, потому что пытается сделать за всех работу. Методы управления, знать людей, способность заинтересовывать», иметь стратегическое видение. Отлично. И сейчас я покажу вам трех женщин-лидеров. Есть такое издание The Jerusalem Post. И вот это издание каждый год выделяет 50 самых влиятельных евреев мира. И я выбрала трех, естественно, женщин мужчин, сами почитайте их. Ну, их все равно больше там, но ну, я старалась. И вот я покажу вам. Трех женщин, которые вошли в разные годы в этот список. Если хотите, если кому-то интересно посмотреть эти списки, дайте мне, ну, напишите мне куда-нибудь в Facebook, на почту, в конце будет почта. Я дам вам ссылки, вы почитаете эти списки, потому что очень интересно. Я прочитала несколько за, за разные годы, они прям очень интересные. Где-то с 2011 года они делают ежегодно этот список. Так, стратегическое видение и знать сферу своей деятельности тоже совершенно согласна с вами Гайне. Вот Елена Кован. Как вы думаете, почему эту женщину можно назвать лидером? Вот, в принципе, у вас достаточно информации о том, чтобы составить о ней какое-то мнение. Четвертая женщина в истории она сделала карьеру там, где, ну, как правило, все-таки стереотипно главенствуют мужчины. Наверное, это профессионал высокого класса. И, наверное, точно. Это точно, да. Профессионал высокого У нее очень открытая улыбка. Она... Коммуникабельный человек, но в то же время глаза очень такие умные, проницательные, я бы сказала. То есть взгляд-то у нее достаточно цепки, да? Цепкий, Даже, да, вот, да, будет да. Эти фотографии. Mm -hmm. видно? Да. Можно мое ощущение? У меня ощущение, что она очень занятая женщина, и ее на эту фотосессию. Ну, грубо говоря, выдернули с собой. Вы... Да, ей тяжело. Она улыбается так вот, ну, прям улыбкой, ей дается тяжело. Что у нее мысли о работе в этот момент. Возможно. Женщина-судья в США сильная уже 10 лет назад. Да, совершенно верно. Следующая женщина. Дарит Бейниш. Судья Верховного Суда Израиля. И сейчас государственный прокурор Израиля. И сейчас она канцлер Открытого Университета Израиля. Что мы видим здесь? Очень сосредоточенная женщина. Очень волевая женщина, мне кажется, есть какая-то жесткость в характере, ну вот мое впечатление. Может, она могла без жесткости вот эту карьеру сделать? Ну вот, да. да, да. Такая профессия, ого-го. Угу да, ну вот оно, да, такой волевой человек. С 95 года все время на больших должностях. Причем не просто на больших, а согласитесь. абсолютно востребованных что это тоже э, та история, где все-таки женщине достаточно сложно пробиться. Mm -hmm. И, как правило, к сожалению, так э, складывается ну, патриархальное общество, э, что если женщина добивается успеха в э, mm -hmm. профессиях, которые сугубо мужские, она должна быть знаниями волей, силой и вот всеми, всеми своими лидерскими качествами на голову выше, чем мужчины, которые занимают эти позиции. Мужик в юбке, ну, я бы так вот не сказал. Ну, потому что все-таки есть женщины, которые умеют это различать. На работе она одна, а дома она совершенно другая. Еще у нее короткая стрижка, чисто мужская, чтобы все-таки как бы... Не она стою, стою, Много стою. видели мужчин с такими стрижками? Да, я имею в виду, что у нее не, не прекрасные не милые локоны, такие да, женственные все-таки. Есть такая штука, называется дресс-код и бизнес имидж угу. С прекрасными локонами ее бы никто не воспринимал как профессионала, к сожалению. Я То есть б... есть... О том и говорим, да. Она очень... Она знает, она знает, как она должна выглядеть. И она непроницаемая. Да. Иногда этого требует профессия. Ну вот третий наш лидер совсем другой. 85-го года рождения. Почитайте, кому интересно. Очень интересное Интервью ее есть. И что мы видим про эту девушку? Вот она лидер. Она в этом списке. В списке 50 влиятельных. Кто про что? Кто что увидел? Кто-то увидел кресло, да, кресло. Айтишники вообще такие люди, которые очень любят, они очень много времени проводят за компьютерами, и они очень щепетильны к выбору того, на чем они сидят, зачем они работают. Ну, давайте поговорим про девушку. Что, yeah. вы, что вы видите здесь? владеет информацией тот владеет миром да кто-то владеет еще кнопкой у нее не только кресло интересно она еще сидит интересно так очень очень пожелательно она очень раскована и не связана никакими э, профессиональными очень жесткими вот положения критериями как те женщины а у них дрэш у нее на дне это не давлеет. Угу. Позитивная, свободная. Угу. Ну, на самом деле, если бы люди считывали, вот есть такая наука, да, язык жестов, у нее закрытая поза, у нее скрещены замкнутые руки, у нее перекрещены ноги, что является, в принципе, признаками закрытой позы, но мы не считываем эту позу как закрытую, да, парадокс такой. Да. То, телесно она да. вроде бы как одно, но ее лицо лицо открытое, лицо, которое заставляет нас ей верить, что важно еще в лидере, да, что люди ему верят, вот мы ей абсолютно верим может конечно и за счет улыбки за счет улыбки, за счет взгляда, за счет вот всей лидерства харизма, да, вот писали слово харизма. Харизма, она же где-то внутри. Ей не мож, ее можно развивать, но если у человека этой харизмы нет, и он над этим серьезно не работает, она сама по себе не появляется. Но если она есть, ее очень сложно скрыть. И вот четыре основных качества лидера. Это сила и уверенность, это позитивная энергия, преданность своему делу и самоотверженность. Так или иначе, вы это все перечисляли. И вот сейчас у меня провокационный вопрос. Она нам интересна, потому что мы ей тоже интересны. А чего вы взяли, что вы ей интересны? А провокационный мой вопрос вот такой. И тут зеркало. Чтобы вы взглянули в это зеркало и ответили на вопрос. Если мы сегодня с вами, значит вы лидер. А почему вы лидер? Ответ «так получилось» принимается. Нет, так не может получиться. Лидер... Осознанно или неосознанно он выбирает этот путь. Пока вы пишете, я расскажу, как я поняла, что я лидер. Это было непросто, потому что я младший ребенок в семье, мои двоюродные сестры и братья старше меня, мои родные братья и сестры старше меня. Я умудрилась в младенчестве заболеть. Мама меня родила поздно, когда осознанное материнство, оно такое все уже поглощает. И тряслись надо мной страшно. И всю мою сознательную жизнь ну, сейчас, слава богу, на пятом десятке мама, мама уже перестала это делать, мне говорили, ты маленькая, ты не справишься. И несмотря на то, что я вот под этим прессингом жила, я успела сделать это, это к тому, что э, ну, береги себя, ты не справишься. Я умудрилась значит, в школе быть председателем совета отряда, там, командир звездочки, председатель совета дружина, староста, я всех организовала, объединяла. И в какой-то момент, уже достаточно осознанном возрасте, во мне вот эти вот две парадигмы, они очень жестко схлестнулись, когда я открывала свой бизнес. Я никогда не думала, что я могу быть предпринимателем, что я могу зарабатывать деньги, что я могу управлять командой. Я считала, что я вот второй, ну, второй лидер в лучшем случае. А потом села, проанализировала, не помню, сама с коучем, с психотерапевтом, неважно не не где вы это сделали, главное, если вам нужна рефлексия, что вы ее получили. Я поняла, что лидером мне быть гораздо легче и проще, чем бороться вот с тем, что во мне есть. И как, знаете, как поперло. Потому что я стала, если я попадаю в какой-то процесс, я рано или поздно его возглавляю, так складывается. Я просто потом начала получать от этого удовольствие. А, так, харизму некуда девать, пишет Елена. Угу. Потому что мы обладаем частью перечисленных характеристик. Было бы здорово, если бы вы их конкретизировали. Вот какой частью характеристик? Почему вы лидер? Ольга, можно я скажу? Конечно. Когда э, ты говорила с пионере комсомоцией, и все остальное, у меня такое было впечатление, что это я говорю. Mm -hmm. Потому что, наверное, мы просто не можем жить иначе, потому что mm -hmm. мы не можем быть другими. Поэтому мы лидеры. Те же самые пути, пионеры, представитель совета дружины, концорги, э газеты, все на белом свете. Вот куда я попадаю, там я, получается, что как бы я... Сама беру на себя или мне поручают. Не знаю, мне, наверное, на лбу написано это. Видимо, так. Видимо, это по жизни. Ну да, девочки там, Аси, которая сидит на задней партии, же почему-то не поручают и говорят, Алла, Алла, вот мы знаем, ты справишься. И поручают вам. Они даже не говорят, что я справлюсь. Они в этом даже уверены и это даже не произносят. Отлично. Есть люди, которые идут вместе со мной, и, мое мнение, для них очень важно чувство юмора. Я лидер, потому что не бьюсь и не соревнуюсь ни с кем. Я профессионал и могу вести за собой людей, строить команду, обучать и знаю, что такое сервис и за что мне платит заказчик. Тут можно, конечно, подискутировать. Лидер это. Лидер – это тот, кто ни с кем не соревнуется? А как же тогда быть первым? А как же тогда победить всех остальных конкурентов? Как быть с этой парадигмой? Что если ты лидер, значит, ты должен быть первым. Угу. Это спорт уже не повелась на провокацию ГНН. Меня пугает, когда мне говорят, ты лидер, иди добейся. Есть формальные лидеры, есть неформальные лидеры. Есть лидеры, которые добиваются успеха несмотря ни на что. Есть лидеры, которые добиваются успеха экологично. Это совершенно разные лидерские позиции. Я уверена, что вы их либо уже рассматривали, либо будете уже рассматривать для того, чтобы формировать ту линию поведения, которая комфортна именно вам. Быть достигатором – это тоже неплохо. Лидер возглавляет, а не соревнуется. Есть лидеры, которые делают и то, и другое, и им от этого в кайф. Вопрос, хватает ли у них времени на команду. Это мы с вами поговорили про прекрасных лидеров в докарантинную сферу. Что изменилось сейчас и что стало важно сейчас для лидера? Я потом вам покажу, что считает консалтинговое агентство SLC качествами лидера, которые нужны сейчас. Но сначала я хочу поговорить с вами, как вы это видите. Дисциплина важна, потому что на лидера... В чем вот такая может быть уязвимость лидера? Потому что с него больше ответственности, и он сам берет на себя большую ответственность, и лидеры, как правило, более эмпатичны, более чувствительны, и они тратят больше ресурса на то, на что обычный человек не лидер, он бы ну, вообще бы не подумал. Об этом. И поэтому, когда наступил карантин, и мы вынуждены были менять всю свою жизнь, менять коммуникации с, с командами, с собой, с семьей. Я знаю, что в Беларуси до сих пор у вас коронавируса нет. И это ужасно, когда все, все нельзя да, говорить об этом. Нет, можно, можно. Ира, он Есть, есть много у нас. Наоборот. Да, да, Концепция что... же изменилась. Да. Все наоборот. Да. Все наоборот. Да. Но это ужасно, когда ты, твой ребенок, вроде бы, ты не можешь защитить своего ребенка. В других странах, когда всех посадили в, в России, в Украине, у нас, когда всех детей посадили в школу, работу не отменили, родители работают. И тоже стало все совершенно по-другому. То есть вот я восемь лет работаю уже из дома, но когда дома сел мой муж и сел мой ребенок, это, знаете, совсем по-другому все стало. Я поняла, что чем бы я ни занималась, как лидер, как кто-то еще, я где-то там корой головного мозга должна контролировать, что происходит с моим ребенком. А это у меня один и спокойный. А у кого их двое, а у кого их трое, а у кого они маленькие а подростки, которые в гаджетах. То есть это такой взрыв мозга, который произошел со всеми, и лидеры оказались к этому ну, сильнее чувствительны. Давайте будем разбираться, как из этого выбираться теперь. Хорошая новость, что так со всеми. Плохая... Еще одна хорошая новость, что рано или поздно это как-то закончится, и, и, и мы на что-то выйдем. Плохая новость, что пока непонятно когда. Так, почитаю чат. Значит, что важно сейчас для лидеров вот в эту эпоху неопределенности, как называется текущий год, это эпоха неопределенности. Мы не можем планировать ничего. Стрессоустойчивость, организованность, неистеричность, дисциплина, креатив, корректное распределение времени, работа в иных часовых зонах, совершенно верно. А, в Туркмении нет коронавируса, да, мне тоже про это рассказывали. Вирус только об этом, похоже, не знает, что его в Туркмении. У нас вируса нет, у нас вирус появляется только после 10 часов вечера. У нас все пабы закрывают, не то чтобы я часто ходила в пабы. Но это кажется мне очень странным, закрывать пабы в 10 вечера, потому что это опасно. Как люди ведут себя во время пандемии? Первая стратегия – это замирание. Замирание, когда человек, его мысли, планы и все остальное парализуются. Он не может делать ничего, потому что он не понимает, как ему вести себя в новой сложившейся ситуации. И он просто, он даже не ждет ничего, а вот для него время остановилось, он говорит, так, вот я вот сегодня живу, как-то вот этот час я прожил, и слава Богу. То есть человек не видит динамики совершенно никакой. Эта, эта реакция была, когда только все началось. Люди ну, мне кажется, практически весь мир замер и ждал, что это все закончится. Помните, мы ждали, что это летом все закончится, потом все ждали, что это все закончится осенью. Сейчас понятно, что новая веха, это после нового года все закончится. Может быть, оно каким-то образом и закончится. Вторая стратегия – это ожидание. То есть, когда человек вроде бы замер, но настолько сильно ждет, что вот не планирует вообще ничего. Это такая вот смежная стратегия поведения говорит все потом вот как только все закончится сразу же я это сделаю и вон то я сделаю и вон то есть а сейчас я делать не буду ничего и есть третья стратегия адаптация и движение вперед насколько это возможно и вот у меня следующий вопрос на порассуждать в чем выигрыш третьей стратегии? Пишите. Скажу по латыни: нон прогреди, эс Не идти вперед, значит идти назад. Угу. Я, Я могу пить. ответить цитатой из Льюиса Кэрола: что когда ты движешься, когда ты бежишь, ты. Остаешься на месте. Для того, чтобы двигаться, тебе нужно бежать в два раза быстрее. И с вашей цитатой согласна. Еще. Включайте микрофончики. Вон хорошо очень Юля написала, Корнилова. Успеть занять новую нишу? Да, потому что все меняется очень быстро и если замереть и ждать, то можно не успеть сделать что-то новое. Угу. Покрытия... Кто-то кто -то тоже точно не замер. Можно я скажу? Мне кажется, что ну вообще есть фраза такая, что движение это жизнь, а адаптация и движение вперед говорят о том, что все закончится и как-то станет по-другому. Ну что это все временно, какие-то трудности, которые мы сейчас испытываем. Угу. В перспективе выигрыш стратегии адаптация это успешность выживания. Ну да, кто не адаптировался, тот не выжил. Еще что? в эпоху карантина превратила хобби в успешный бизнес. Мы, честно говоря, с нашим консалтингом тоже приросли. Ну, вы задолго заранее предвидели такую возможность? Нет. Мы Я просто... Не... Онлайн работая... Uh, не в этом дело. У нас появились совершенно новые проекты, которых не было до карантина, хотя они mm -hmm. никак с карантином не связаны. И знаете, вот uh, кризис такой открыл эти возможности, которые как будто очень долго ждали. Я сказала так, если вы ко мне пришли, давайте-давайте возможности, подходите поближе. Uh, так, оцени... Можно задать вопрос, Оля? Они yeah. не были вам знакомы совсем заранее? То есть вы о них даже не знали, они вот возникли-возникли на самом деле, или они были где-то там на подкорке? Они были моими потенциальными возможностями, которые я никогда не использовала. Но в эпоху угу. карантина пришли, эти возможности пришли, и, и, и, и выяснилось, что у меня накоплено достаточно опыта для того, чтобы я сейчас стартанула. Угу. Так, оценить сложившуюся ситуацию и пойти по этому пути. Пример, кто-то вначале стал зарабатывать на масках. У нас, знаете, рассказывали мне про историю, когда вот еще не было всех этих санитайзеров, гели для рук. Значит, мама с дочкой, с сыном они ходили в аптеку, покупали и потом перепродавали. А люди, которые производят маски, мне кажется, уже не второй даже вертолет себе купили. Со стразиками. Но действительно, это тоже, где-то я читала, что в слове кризис два иероглифа в китайском языке. Один это вот как препятствие, а второй это возможность. Что-то еще. Расскажите мне, как повлиял на вас карантин. Вот что мне, о чем интересно поговорить, потому что мы с вами потом пойдем к навыкам лидера. Ольга, а вопрос можно? Вот, э, вы сказали, что у вас эти, возможно... эти потенциальные возможности у вас уже давно были внутри, вы о них уже думали. Да. То есть получается, что вы просто человек, который, может быть, э, ну как сказать, имел много задумок, может быть, по... не у всех же они есть, я это имею в виду. А как разглядеть, что это была возможность, которую можно сейчас использовать? Вот в чем вопрос. Знаете, а, как это понять? Возможностями штука такая интересная. Я очень люблю цитату французского писателя Андре Маруа. Он говорит, что у каждого человека каждый день, каждому человеку предоставляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Как это разглядеть? И человек, который их использует, он это делает. Я эту цитату поняла очень ну сколько, 10 лет назад, вот знаете, прям шкурой, что называется, прочувствовала на одном очень-очень каком-то странном маленьком примере. Вот бывает, как, знаете, ходишь-ходишь-ходишь, вот, и потом какой-то пример, он складывает для тебя все в пазл, и ты начинаешь дальше эти возможности видеть и анализировать. Дочка моя только родилась, и я приехала в Великобританию в 32 недели беременности, в 33 почти. То есть я одновременно адаптировалась, и у меня была адаптация в новой стране и в новой социальной роли. И английский у меня был ну, такой вот школьный институтский, вообще неразговорный. И как-то днем в одиночестве, муж на работе, я сидела и думала, как бы мне вот с маленьким ребенком начать изучать английский язык. И тут в дверь мою позвонили. Я открыла дверь, а там стояли два мужчины пожилых, и они, значит, звали меня изучать Библию. И я абсолютно на автомате сначала сказала, не, ничего не надо, захлопнула перед ними дверь, встала на середину комнаты, и до меня дошло, что вот я об этом подумала, и тут же я получила эту возможность. Ну что, как бы сложно склонить человека в другую религию, если он этого не хочет, опять же, я женщина очень рациональная, но у них был такой красивый и понятный мне английский, что я поняла, что это вот только что я отказалась от, от интересной возможности ходить туда на час и просто с ними разговаривать. Ну, я, я бы их в свою религию бы склоняла, но там мало ли. И вот после этого я стала очень ценить и, и видеть вот эти вещи, и что если вам написали письмо, ответьте. Если вы видите что-то, какой-то шанс, возьмите его. We midas, we Jews, we faggots. Катя, мы можем что-то сделать? Пожалуйста, никто, кроме меня, не впускайте под этими никами. Я их удаляю уже 5 минут всех. Да, кто это? Давайте мы заблокируем наши... Давай, давай Катюш. Да. Угу. Спасибо. Я говорю, все, кто хотели, уже, наверное, вошли, да? Да, да, да. Угу. да. Слушайте, это да. первый раз кто такой. Да, <laughs> Кто-то такой уже призывали. Есть, он, он заором как резанный. В общем, вот это тоже определенная возможность, да, не пускать непонятных людей. И поэтому возможность – это то что, то, что вы видите, и то, что с одной стороны, да, странно совпало. А где горящие кресты? Не поняла. Ну, там ну, были ну, горящие кресты. Там, да. а -а -а. А -а -а. Вернемся к безопасному видеть возможность и попробовать ее на вкус. Вот прям вот с завтрашнего дня просто попробуйте чуть-чуть внимательнее посмотреть, что вокруг вас происходит. Посмотреть, кто куда вас приглашает, кто что говорит, кто что пишет. Поискать людей, которые вам интересны присоединиться к этим людям, к этим лидерам. И вы можете получить очень интересные неожиданные результаты и неожиданные возможности. Те возможности, которые пришли ко мне в карантин, я, наверное, выращивала. Не, наверное, а точно выращивала. И вот это все случилось. Итак, опять навыков лидера жизненно важных в 2020 году. Сделала картинку Женщина-Супермена но на самом деле больше, знаете, в противовес. Мы не должны быть суперменами. Супермен – это человек, который очень глубоко загоняет свои эмоции для того, чтобы решать там, задачи города, решать задачи окружающих его людей. Мы лидеры, но тем не менее мы люди, мы женщины, мы мамы. И мы должны думать прежде всего о себе, и мы должны управлять своими собственными ресурсами. Итак, пять навыков лидера, критично важных в 2020 году. Это управление, это было для бизнеса, я адаптировала для вас, для волонтеров, для некоммерческих организаций, территориально распределенные команды. Есть они у вас, так или иначе, общаетесь вы здесь, управляете вы, женской группой своей, которая она у вас есть, это все равно определенная распределенная команда, простите за тавтологию. Достижение результатов в условиях неопределенности, когда с одной стороны вроде бы непонятно, что происходит, а с другой стороны двигаться вперед все равно нужно. И нужно не просто двигаться. Да? Двигаться бессмысленно – это броуновское движение. А хочется же двигаться со смыслом, а со смыслом – это результат. И вот достижение результатов в условиях неопределенности тоже важное качество лидера. Обеспечение безопасности своих команд. И вот сейчас мы, конечно, прекрасный пример этого увидели, что лидеры нашей сегодняшней команды очень быстро среагировали на внешнее воздействие. И вот это не повторяется. За что вам большое спасибо. И это действительно важное качество лидера, вот как оберегать, оберегать своих и защищать своих, свою команду. Раз, разработка и реализация новых стратегий. Кто там сказал про перспективу, кто-то сказал про новую нишу. Да? Вот вы совершенно правильно сюда попали, в это правильное место. И теперь мы с вами переходим к интересной такой штуке «10 шагов, как лидеру адаптироваться и развиваться в ситуации неопределенности». Кто читал Стивена Кови? Мы читали. Читали? Отлично, молодцы. Про внешний и внутренний круг влияния знаете? Да, и проводили занятия по теме. -э -э молодцы какие. Вот давайте мы с вами, если вы его когда-то проводили, может быть, это было до пандемии, А, управление еще в условиях ограниченных ресурсов. Ну, с этим тоже все понятно. Что нужно что-то делать, а ресурсов у вас сейчас уже нет. Первое, и что важное. И прямо упражнением давайте это сделаем. Возьмите листочки и напишите, пожалуйста, что сейчас входит в ваш круг влияния, на что в своей жизни сейчас вы можете повлиять, что вы можете контролировать. Если кто-то не знает про круг влияния, поставьте мне, пожалуйста, в чат-минусик, я расскажу чуть-чуть подробнее. Присутствующие лидеры, судя по всему, невероятно стрессоустойчивы. Я соглашусь. Продолжаем, продолжаем спокойно работать дальше. Продолжаем спокойно работать дальше, да. О, не все знают про круг влияния. Ну и хорошо, на следующем слайде, потому что у меня про это рассказан. Я на всякий случай подготовилась. Напишите, пожалуйста, что, на что вы сейчас влияете. Вот это, это круг вашего влияния. А теперь напишите круг забот. Это внешний круг. Вот туда вы напишите, пожалуйста, что вас беспокоит, что вас тревожит, но на что вы не очень влияете. Такие упражнения на самом деле в динамике очень интересно делать раз в год. И потом смотреть, что, на что вы влияли и что вас беспокоило год назад, на что вы влияли, влияете и что вас беспокоит сейчас. И... Вот храните эти листочки, и здорово, если вы уже делали такое упражнение, если вы его найдете с прошлого тренинга и сравните с текущей ситуацией, уверена, очень интересно будет посмотреть. Если пытаться, про что эти два круга? Если пытаться влиять на круг забот, то вы начинаете терять круг влияния. Как только вы начинаете направлять свою энергию и свои силы на то, что вас тревожит, но вы не можете на это повлиять, круг забот, с ним ничего не меняется, он расширяется. А круг вашего влияния начинает сужаться, потому что вы его перестаете контролировать. На что вы можете влиять? На настроение, на здоровье, навыки, выбор работы. Но есть какие-то вещи, на которые мы не можем влиять. Можем ли мы сейчас повлиять на то, когда закончится эта пандемия? Не можем. Принимаем как данность и учимся с этим жить. Возвращаемся к разговору о третьей стратегии. И вот, то есть... Здесь важность в том, что… Стивена Кови почитайте, можно почитать 7 навыков, навыков проактивных людей», там есть и «Восьмой навык», у него еще есть классная книга «Скорость доверия», очень может быть вам полезной, там, по-моему, 12 или 13 стратегий лидера, как формировать быстро доверие у других людей, отличная книга. Это вот его классическая Соответственно, как только вы сконцентрируетесь на круге влияния, жить будет гораздо легче. Пункт следующий. Разделите сферы жизни. Если, если вы работаете, особенно если вы сейчас работаете из дома, прям в календарь себе забейте или пишите себе разные списки, что вы должны делать из списка. Забота о себе, забота о семье, работа и развитие. И очень важно не забывать ни одну из них. Как поменялись эти сферы жизни у вас за время пандемии? Расскажите мне, пожалуйста, что, -то, что изменилось. Семья просто поработила ее за это время. Да? Больше времени проводим с семьей, ага. даже как бы, может, и не соприкасаясь, но все равно все как бы вместе. И это меняет и отношения. И... В какую сторону? Количество разводов выросло. Одновременно да. с этим выросло ну, количество рожденных детей, сейчас говорят дети коронавируса. Вот сейчас. Вот это, я не знаю, а разводов и трагедий гораздо больше, поэтому больше приходится прикладывать усилий для, для сохранения. Для вот этого всего. Но Это было очень, действительно, вот в семьях это было очень новое такое ощущение, когда люди были заняты своей работой, чем-то еще, и тут они оказались в одном пространстве. И мне кажется, что это таким катализатором послужило просто в разные стороны. У кого-то это был катализатор к расставанию, у кого-то наоборот к ближению, потому что я знаю очень много пар, которые, оставшись в карантине, ругаться перестали вообще. Они говорят, у нас настолько стали прекрасные отношения, там, если мы там ссорились по каким-то мелочам, то сейчас у нас стало все гораздо лучше. А кто-то наоборот. Главное, чтобы комнат было много. Да. Забота о себе, сохранение жизненного баланса, влияние на семью. Кто начал печь за время карантина, расскажите. Вижу. Угу. Печь начали, по-моему, все, даже кто, не, даже кто не пек до этого никогда. Нет, а я наоборот наоборот перестала печь совершенно во время карантина. Я тоже. Вы, я да, мы, вы, вы исключение. Это релакс такой хороший. В Великобритании за мукой охотились практически сразу, по ценности она была как туалетная бумага. Не было муки, туалетной бумаги. А вот Гайнея не переставала печь. В Великобритании было такое, прям не верится. То есть, ну я и раньше вышивала да. в карантин, я начала вышивать просто, как сумасшедшая, без остановок что-то шить, рукоделить. В жизни такого не делала. Тупер. Угу. Вот видите, кого куда тортну. Домашний зефир освоила Гаянэ. Круто. Мы блиницу купили. А и мы тоже блиницу купили. ребенка печь блины. То есть шаг следующий, что вам нужно думать обо всех этих сферах и о работе, и о семье. Эти, эти приоритеты, они должны быть равнозначны с заботой о себе и с заботой о развитии. Чтобы вы развивались дальше. Что еще важно? Планировать на короткий промежуток времени, который вы сейчас можете видеть. Если вы видите неделю вперед, вы понимаете. Планируйте на неделю. Если вы видите на месяц, планируйте на месяц. На какой промежуток вы сейчас видите и можете планировать? На До день. утра. На на полгода можно. В принципе, видно я на думаю, полгода. Что не знаю, откроют или закроют нас опять. Как можно планировать на полгода? Ну, вот я тоже живу ориентиром в месяц. Запросто. Наверное, есть что-то, что мы можем Если планировать. Что это да. на планировать. Вот я тоже хотела сказать, потому что ну, у меня как бы финансы ⁇ это больная тема, но ну, в смысле не больная, она моя любимая. Слушай, вот сейчас про финансы надо думать на год вперед, потому что таким образом, если нужны будут дополнительные деньги, их можно получить гораздо дешевле, чем рассчитывая там на два, на три дня или на месяц вперед. Отлично, я думаю, что вам нужно сделать отдельный вебинар, как думать про финансы в ситуации неопределенности на год вперед. А вы делали? Делали, мне потом расскажите, мне очень интересно. Повтори, Юлечка. Ну, не в этот раз. Давайте соберемся отдельно. -таки. Да отдельно. Хорошо, да. Максимум недели. На неделе у меня план расписан. О, расписание заполняется постепенно. Но вот именно планировать месяц пока просматривается. Слушайте, мне очень нравится картинка. Смотрите, какая замечательная. Пополняйте свой ресурс. Я уже говорила, что mm -hmm. вы как лидеры... Мы, как лидеры, очень чувствительны, и наш, наш ресурс расходуется гораздо больше. И это касается не только ребенка, это касается всего остального. Поймите, что для вас является пополнением ресурса. Кто-то начал вышивать, кто-то освоил зефир. Что-то еще. Мы поняли, в каком прекрасном месте мы живем, потому что на машинах, на машинах, на машинах. А тут, собственно, мы начали гулять. Выяснилось, что у нас 5 минут от дома поля с оленями. Это было так красиво и прям здорово. Вот Медитация, йога, море. Хорошо, что море, когда рядом. А когда, знаете, далеко. Это расстройство, сплошное непополнение ресурса. Что может... Давайте обсудим, что может ваш ресурс пополнять. Каждого свое, но, ну, наверное, что то что тебя радует, что-то... Что, что вас пополняет? Вот вы сделали что-то, я вот пошла погуляла 40 минут в полярке, да, пришла, да. новый человек. Я абсолютно так же, вот я во время карантина, я выходила и где-то минут 40, час гуляла во время карантина, да стала двигаться по близлежащим улицам как минимум. Угу. И разговаривать стало больше с дочерью <laughs> по WhatsApp, Skype. Mm -hmm. Это меня очень да, так вот позитивно пополняло. Mm -hmm. Сбор информации. Сбор информации вас успокаивает? Да. Mm -hmm. да Какая-то новая информация, и ее выискиваешь. И как-то так очень хорошо. <связывая> Здорово, музыка, чтение, изучение нового языка. Любое, любое. Да, что-то чем-то заниматься. Угу. Помощь другим. Спасибо. <связывая> <связывая> <связывая> Елена, стала больше общаться с мужем. Приятный, интересный мужчина. <связывая> У вас прям бонус от карантина. Да. Шаг следующий. Навыки продуктивной онлайн-работы. Как-то неожиданно слово Zoom стало очень таким вот привычным. Сейчас всех mm -hmm. тошнит уже иногда от Zoom, но тем не менее это единственная возможность встречаться, mm -hmm. видеть. Есть и другие способы онлайн-коммуникации, но вот Zoom это слово вошло в наш уже такой рацион словесные, уже стали говорить не вебинары, а зуминары. И как бы вы от этого не бежали, возможно, я-то подозреваю, что вы не бежали, но все равно вам пришлось это все освоить. Онлайн какие-то инструменты, Google календари. И вот это то, что изменилось невозвратно. И это то, что останется после того, как закончатся все карантины, кто-то вернется в офис, кто-то не вернется. Очень много проводили опросов в соцсетях, в LinkedIn, профессиональная сеть в Фейсбуке. я знаю, что. Задавали три вопроса. После карантина вы хотели бы вернуться в офис? Вы хотели бы остаться работать из дома или вы хотели бы гибкий график? Как думаете, каких ответов было больше? Гибкий график. Еще версии? А это дома? Ну, гибкий график на самом деле победил. Mm -hmm. Так. В чате. Яша, мы с тобой такие самые несчастные люди. Пирочка, почему ты так считаешь? Мы живем около моря. Нам даже в отпуск поехать некуда. Мы тоже вроде на острове живем. Но у нас очень холодное море. Онлайн образование стало куда доступнее, очень крутые и очень интересные лекции. Да, во время карантина и до сих пор так осталось. Многие онлайн университеты открыли свои курсы, до платные. У нас, допустим, в Британии государство сделало курсы для, по переквалификации. Вот утром у меня был как раз для другого благотворительного проекта. Цикл сессий я веду для женщин-мигрантов в поиске работы в Великобритании. Вот я им как раз про это рассказывала. Тоже интересно. Вот отличная штука. Ведите ежедневный дневник результатов. Это позволяет, во-первых, не, не подвешивать себя, что каждый день это день сурка. Каждый день все равно с нами хоть что-то, хоть маленькое, но происходит. И когда вы это фиксируете, если вдруг вы просто почувствовали, что ваш, ваш ресурс падает, и вам вообще кажется, что все одно за одним и все одинаково, вот дневник результатов очень спасает. Очень спасает, очень помогает. Хотя бы три результата каждый день. Вот что я сделала хорошего сегодня? Он, это становится очень мощным ресурсом. Важный навык и дневник благодарности. Да. ну Кто как его называет, кто-то, кто-то, я называю дневник результатов, кто-то говорит, пишите три благодарности в день себе за то, что вы за что вы можете себя поблагодарить, и это тоже отличная техника и здорово работает. Научитесь менять планы вслед за ситуацией. Сейчас этот навык и шаг, он становится как нельзя актуальней, потому что если что-то поменялось, Значит, вам нужно быстро среагировать и поменять. Пересмотреть свои планы. Поехать, если есть возможность поехать. Мы поехали летом в Черногорию. Я решилась за двое суток до отъезда. Мне было так страшно, но потом я все-таки поехала. Это было лучшее решение вообще за этот год. Не бойтесь просить помощи. У кого угодно, у своей семьи, у своих друзей, у своих коллег. Лидер – это не тот, кто все может сам, а кто может прекрасно оценить, когда он может сам, а когда ему нужна поддержка. Вот еще вам прекрасная женщина, ГНЭ об этом написала. Станьте помощью для тех, кому она нужна. Одна из ваших задач – вот моя задача сегодня вас вдохновить, ваша задача вдохновить тех, кто окружает вас, помочь, и это очень важно, это то, что от нас с вами ждут, но главное не забывайте, помните, да, там сначала наденьте маску на себя, потому что если вы уходите слишком сильно в помощь другим рано или поздно, вот в этой, именно в этой ситуации неопределенность, это может выхолостить вас, опустошить. И вот это мой любимый пункт. Я просто перфекционист, мне так сложно с этим бороться, но я борюсь. А по поводу, есть у нас тут перфекционисты в классе? Карантин? Есть? Карантин? позволяет нам, ну, не то, что позволяет, это а, знаете, одна из возможностей увидеть и отсутствие своего перфекционизма, ну, как бы поработать над своим перфекционизмом. Потому что я очень хорошо даже и, и по себе, и по клиентам по своим помню, что когда ты разрываешься на контроль того, что семья и того, что дети дома, или дети не дома, они в школе, но ты за них тревожишься, продуктивность падает чудовищно соответственно да у вас уходит больше времени на то, чтобы достичь тот результат, который в принципе вы могли достичь гораздо быстрее. Дочь моя когда пошла в школу в сентябре ну, до сих пор вот в школу ушла я встала извините да за подробности я пописать спускаюсь только когда мне за ней идти потому что я настолько ценю это время вот, вот которое у меня сейчас есть продуктивное время. Поэтому, если вдруг у вас этого времени нет, и вы понимаете, что сейчас вы там, допускаете какие-то ошибки или можете их допустить, ну не казните себя за них слишком сильно. Еще по поводу перфекционизма есть очень классная книга израильского профессора Таль-бен-Шахар. Называется «Парадокс перфекциониста». Он там рассказывает про две про две ветви перфекционизма, про перфекционизм, который неконструктивный, и про оптимализм. Если кому-то нужно, можете или скачать, или написать мне, я пришлю вам почитать. Очень помогает тоже нашим клиентам, как вообще, как свой перфекционизм сделать для себя полезным. И вот общие качества которые позволяют лидеру достичь успеха сейчас, в эпоху пандемии. Вот все, что я здесь показываю, да, это в применении к ситуации именно неопределенности, в ситуации кризиса. Проявление заботы, стремление довести работу до конца. Понимание, ну безоценочность, наверное, тут понятно. Убедительность в общении, вовлечение коллег, доверие выход за рамки стандартных процедур и открытое выражение чувств и эмоций. Елена, у меня там будет потом почта. Вы мне на почту, пожалуйста, напишите, потому что я сейчас, простите, пожалуйста, не запомню, кто мне что вопросил. Как вы думаете, вот здесь у меня есть такой вопрос, вот к этим качествам. Какое для вас сейчас... Является легким, а вот в каком еще нужно расти? Что-то улучшать. Посмотрите снова в то зеркало, которое было на одном из предыдущих слайдов. Можно зеркало. Зеркало в голове у себя сделайте, пожалуйста. Какое из качеств у вас сейчас, ну вот, вот прям с ним все хорошо, а какое может быть вашей зоной роста? Угу. Зон, требующий улучшения доверия. Доверие и там же, наверное, делегирование. Угу. Делегирование, да. Это всегда очень сложно. Понимание людей. вы понимали это все развиваемые навыки это хорошая новость что все что здесь видите это навыки которые можно развивать и и с ними работать онлайн мероприятие а чем больше проявляешь к людям внимание и заботы тем больше они садятся на шею вот интересная позиция елена Это Ляна. А, Ляна, простите, Ляна. Я бы тут, конечно, подискутировала. Так, понимание причин поведения людей и открытое выражение чувств зафиксировали, у себя на листочке записали, и можете потом подумать, что вы можете с этим сделать. Скажите мне, пожалуйста, как часто вам приходится проводить онлайн-мероприятия и Какие? Часто. Какие? Okay. сколько человек? 20, 20. Ну, от 20 до 30. Иногда чуть больше. 3-4 раза в неделю. Круто. Ну, мы здесь, наверное, разные. Есть тот, кто здесь работает, и сотрудники проекта «Кешарь», есть те, кто участницы нашей программы. Да? Так что у нас тут... Разного уровня <свят> компетенции и вовлеченности. Угу. Ну вот, про сотрудников-то Кешера я понимаю, <свят> что вы <свят> <свят> очень-очень загружены. Если мы говорим про участниц лидерской программы, <свят> поделитесь, приходилось, <свят> не приходилось, не приходилось, пишите в чат. Нет, вообще никогда не проводила онлайн мероприятий. Ну, я знаю, что вот здесь введена с Лена строганова, которая не меньше, чем мы проводим самостоятельные мероприятия. Да, Лена. Алло, Лен. И... Алена? Алена? Да, да, да, да, да, Я написала, что четыре не... раза в неделю. Да, 20 да, да. 20 Это типа круто. Человека. У нее вообще круто. Да. Застрелиться хочется иногда, но что делать? Нет. Но нужно сказать, что Лена рабанит общины еврейской. Ну да, вам сейчас... Кроме, кроме того, что она психолог. Давать, давать энергию. Не, да, и, про, и про застрелиться тоже понимаю, потому что это очень затратно. Я чувствую очень большую разницу между тем, когда я провожу онлайн и когда я провожу офлайн. Совсем несмотря на то, что вот я вижу ваши глаза, мне очень комфортно с вами, вы очень действительно прекрасная активная группа, но как же хочется пообниматься. Дело уходит, действительно гораздо больше, да, чем просто живое. От живого, конечно, энергии идет, правильно, когда энергия, мы встречаемся конечно. обратное. А, а, на даче, вот, хотя действительно все классно, прям интересно, но вот тут только на дачу и восстановление, оно, конечно, тяжелее, безусловно, идет. Мой рекорд был в мае. Я провела, я обучала карьерных консультантов. 50 человек была группа. Я за два дня, сколько у меня было 20 часов 18 часов. То есть один день, два часа, и потом два дня по восемь. Я восстанавливалась три дня. Я потом просто лежала без сил. Хотя это была шикарная совершенно группа. Они вот так вот брались меня. Но на живом мероприятии ты с одной стороны отдаешь энергию, с другой стороны получаешь. А на онлайн, я думаю, что вы со мной согласитесь, все-таки это больше вот в отдавании энергии. Но... Никуда мы сейчас от этого с вами не денемся. И давайте я с вами поделюсь алгоритмом, как организовать онлайн-мероприятие. Те, кто проводил, ну просто сделайте как чек-лист. Ой, вот это я делаю, вот это я делаю, вот это я делаю. А те, кто не проводил, вот вам, пожалуйста, алгоритм, который можете просто брать и использовать. И уже начать. Так... Э... Потому что вот я вижу, что Ляна пишет, что она не проводила. Ирина Финкельштейн, весенний карантин каждый день со студентами от 100 до 25 человек. Да, тяжело, эмоционально тяжело. Итак, скажу, есть четыре основных этапа в организации онлайн-мероприятий. Это планирование, привлечение участников, само продвижение, проведение мероприятия и что нужно делать после. Когда вы планируете мероприятие, очень важно понять, о чем вы будете говорить, какой результат, для чего вы хотите говорить, для какого количества человек будет это мероприятие, определить сразу, где вы будете проводить, и не менее важно понять, где люди смогут узнать о вашем мероприятии по умному каналу продвижения, если выражаться маркетинговой терминологией, потому что часто есть какое-то мероприятие, и люди потом страшно расстраиваются, почему так много людей, так, так мало людей ко мне пришли, хотя на самом деле они ну, просто не, никому про это не рассказали. Спланировали, записали. Желательно это все записывать на бумаге, не в голове. Чем больше вы прописываете, <связывая> чем четче вы прописываете, тем легче потом вам будет. Как привлекать участи... участников? С одной стороны, я знаю, что часто есть WhatsApp-группы, WhatsApp-чаты, WhatsApp в которых... вот У меня мало WhatsApp-чатов, они в основном клиентские, честно говоря, потому что мне кажется, что... Ну и поддержки в этом мало, простынивать эти читать. И... и у вас уходит... Ну не у вас, у нас у меня не уходит, много времени на прочтение этого чата. Очень сложно что-то вычленить. Поэтому маркетологи рекомендуют использовать все-таки вот сап-чаты больше для анонсов, нежели для постоянного зависания. Там, если у вас очень большая активность, ваш анонс, то есть нужно либо постоянно давать анонс, вот чат, в котором много людей, много женщин, и женщины все активные. И вы тогда должны писать про свое мероприятие несколько раз, достаточно регулярно, потому что иначе они за своими ежедневными новостями никто не заметит этот анонс. То есть подумайте, обязательно создается какой-то онлайн анонс мероприятия в социальной сети. Это может быть Facebook, если ваши участники там есть, либо это может быть любой сайт с мероприятиями, типа таймпеда в России, видела такой же украинский, вот где просто вы можете зайти, зарегистрироваться и размещать там платные или бесплатные мероприятия. Очень легко давать ссылку. Потом нужно продумать, как вы будете привлекать участников. Сколько человек и сколько людей, есть такая, такое, опять же, слово «воронка», сколько людей должны узнать о вашем мероприятии, чтобы они записались. И если это открытые мероприятия, чтобы вы тоже знали, что из зарегистрировавшихся приходят ну, 50% это шикарный результат. То есть для того, чтобы к вам на мероприятие пришли открытое мероприятие на такую вот интересную, полезную для всех тему, чтобы пришло 5 человек, зарегистрироваться должно 10. Хорошо. И важно продумать, как люди смогут зарегистрироваться на ваше мероприятие. То есть вот вы написали, человек прочитал и думает, о, я пойду, мне интересно, куда он должен написать, что он должен написать, где он должен оставить свой e-mail, чтобы вы потом смогли прислать ему на это мероприятие ссылку. Когда вы говорите про платформу, выбираете платформу там, где это будет проходить, тоже важно подумать, насколько... Ваша платформа всем знакома. До сих пор, по-моему, сейчас мы уже не рассылаем. Вот Я точно помню, что в начале года, когда мы проводили мероприятие в Zoom, в каждом письме мы обязательно давали ссылочку на, на русском языке, там минутное видео с самим Zoom сделанное, как пользоваться Zoom, как его установить и все остальное. Сейчас уже этого нет, потому что волею судеб уже все это освоили, но тем не менее. Если вы знаете, что люди, для которых вы проводите мероприятия, не так часто бывают в интернете, помогите им, пожалуйста, зайти на вебинарную платформу. Так, и по поводу напоминалок мероприятии. Как вы думаете, какие напоминалки лучше всего работают, что люди вот берут и заходят в комнату, приходят вовремя, заходят и участвуют за сутки, за час или за пять минут? Особенно 5 минут. Мне интересно да, коллеги, 5 которые кажется, за пять минут часто проводят. Мне кажется, и за сутки, и за час, и за пять минут. За пять минут. За пять минут совершенно верно. За сутки человек просто у себя, ну, ответственные заносят в календарь, не очень ответственные, просто такие в голову выкладывают, что так, через сутки где-то вот будет у меня мероприятие. За один час человек понимает, он пойдет или не пойдет, но решение он еще не принял. И как только вы ему за пять минут прислали, он такой, о, сейчас же все началось, Нажимает на кнопочку и переходит. Поэтому за пять минут это, конечно, самая высокая конверсия. То есть вообще не присылать за сутки, за час? Или а... не, не забыть прислать за пять минут? Не забыть прислать за пять минут. То есть эти, эти все напоминалки, они важны, просто они играют совершенно разную роль, что если вы пришлете за сутки и не пришлете за пять минут, вероятность того, что человек придет, она очень низкая, неж, нежели вы не пришлете за сутки и пришлете за 5 минут. То есть это просто вот такое формирование интереса к мероприятию и повышение вероятности того, что он зайдет. Да, вот Лена как раз тоже написала то же самое. Да, Лена? Да, за сутки, за часы в момент начала. Ну, пять минут в момент начала, да, обычно пишут, что а мы уже начали заходить. Так, проведение мероприятий. Очень важно проверить фон комнаты позади вас. Сейчас уже и в Zoom, и в Skype можно добавлять цифровой фон. Что называется, если вдруг сзади вас погром, можно не убираться. Позаботьтесь о том, чтобы семья вас не отвлекала. Особенно это очень важно женщинам с маленькими детьми, потому что я вот последнее время, ну не последнее время, наверное, лет 5 уже, не работаю с девушками, если у них некому побыть с ребенком во время нашей сессии. С ребенком. Потому что даже если, вот сто раз проверяла, если мне говорят, что ребенок мой, он спит всегда в это время, процентов, вот даже не 100, 150%, что именно во время нашей сессии, за которую человек мне заплатил деньги, ребенок будет орать как резаный. У них какая-то эмоциональная связь с мамой. Как только мама начинает заботиться о себе, ребенок понимает, что мама отдаляется. Не знаю, как это связано. Как-то раз я вела вебинар 15-минутный. Моя двухлетняя дочь так орала. У меня спокойный ребенок, чтобы вы понимали, что мамы, которые слушали, сказали, ну включите ей уже мультики, которые она просит. Она у вас там. Поэтому очень важно. Ну, понятно, что участниц вы можете отключить, но если вас, ваш малыш, вы просто вот просто мне поверьте, что если вы должны быть на мероприятии, кто-то, муж, мама, соседка, сделайте так, чтобы за малышом был присмотр. За малышом, за малышами, чтобы вы могли сосредоточиться. Так, за 10 минут до начала, кстати, хорошая. Вот сегодня вы так прекрасно разговаривали, что не стала предлагать включать музыку. Очень хорошо, вот вчера или позавчера прочитала в Фейсбуке, если вы включаете какую-то такую приятную музыку до начала вебинара, людям потом на вебинаре они более вовлеченные, они вот уже там знакомятся друг с другом, и все идет гораздо лучше. Особенно, если люди друг друга не знают. Дресс-код. С одной стороны, понятно, что все сейчас что называется, в рубашках и в трусах, что называется. Но есть такие вещи, как форс-мажоры. Поэтому, если у вас публичный вебинар, проконтролируйте, чтобы низ тоже у вас был соответственный. Может прийти почтальон, или вам нужно срочно выбежать за ребенком, и тут вы встаете, ну, собственно, в стрингах, и мероприятие превращается в комедийный акт. Поэтому, так, по поводу одежды еще что-то хотела сказать. Не рекомендуют очень пеструю одежду. Пикантно, да, запоминается очень хорошо такой вебинар. Не рекомендуют очень пеструю одежду, потому что отвлекает от, от лица, от, от человека. Есть недавно у меня приятельница, рассказывала, у нее муж, профессор. И им на конференции рассылают требования дресс-кода с цветом рубашки, в котором они должны быть на вебинаре. Если он спикер, у него должна быть рубашка определенного цвета, чтобы она сочеталась с их, с их официальным фоном. То есть сейчас появился новый, новый такой вектор, да, онлайн-дресс-код. Про профессора же все видели, да, видео? Как проф... ну, профессор американский давал интервью кому-то, BBC что ли он давал и в тот момент за... в комнату дети к нему <со> зашли, на... на четвереньках заползла жена и они потом вынуждены были оправдываться что он был в брюках просто он не мог встать, потому что его обвиняли в том, что это не жена, а служанка что, это... что он был в трусах, не мог встать ну в общем поэтому просто позаботьтесь про запись мероприятия мы уже сегодня делаем, было бы здорово тоже сделать один-два скриншота из разных мест мероприятия, запостить их в социальные сети потом. Что вот, вот я провела классное мероприятие, смотрите. И в конце обязательно спросите, с чем уходят участники. Я вас сегодня об этом спрошу, и вы у своих тоже спрашиваете, потому что важно... Рефлексия вот, в коучинговых сессиях, в консалтинговых сессиях, в тренингах очень важна, причем она важна ну, сначала для тренера, для человека, который делился знаниями, а во вторую очередь она важна для самого участника, потому что вот он загрузил какую-то информацию в себя и что для него, и, и тут же отрефлексировал, что для него стало наиболее важным. И то, что он выделяет, то, о чем он говорит, вот с этим он потом и уйдет. Именно вот то, что вы ему дали и то, что он озвучил, он потом это и применит. Поэтому вот такая финальная рефлексия – это очень важная штука для всех сторон мероприятий. После мероприятия хорошо бы разослать запись, если это предполагалось форматом, и сделать пост в социальных сетях, где можно отметить участников, если это возможно, и поблагодарить их за активное участие. Чем это хорошо? Это мероприятие появится, во-первых, в сетях у ваших участников. Во-вторых, им будет приятно, что вот, посмотрите, про меня написали, меня похвалили, я такой активный. И опять же, это будет хорошо, потому что другие люди узнают про ваши мероприятия, подпишутся на вас, добавят вас в друзья или каким-то образом еще, и будут узнавать, что вот оно у вас, к вам можно приходить вот на эти мероприятия. По проведению онлайн-мероприятия, если есть какие-то вопросы, задавайте мне их, пожалуйста. Особенно, конечно, мне важно, чтобы задали вопросы те, кто их никогда не проводил. Хотя, конечно, вопросы появятся потом, когда вы начнете их проводить. Сейчас-то я вроде так все понятно разжевала. Все четко расписано. Все понятно. Хорошо. Спасибо. На этом пока наша обязательная часть. Все, что я хотела вам рассказать, рассказала. И перед домашним заданием, так, ну вот потом вы посмотрите, это, это целиком весь алгоритм на одном слайде, чтобы вам было удобно с ним работать. А сейчас давайте сделаем такую классную штуку, она называется кнопка счастья. Это техника, ну ресурсная техника. Сейчас я попрошу вас, Вспомнить какой-то ну, один из или самый-самый счастливый момент в своей жизни. И вот не просто вспомнить, а закрыть глаза и, вот знаете, как кино просмотреть. Вот в какой момент вы были совершенно безмятежно счастливы. И прокрутите у себя это кино в голове. Не спеша, не спеша, как будто вы снова в том моменте, как будто вот, вот он сейчас, и вы совершенно безмятежная и счастливая. Как-то раз мне написали, я была в Париже, это была моя свадьба, и когда я это переживала, даже запахло фиалками вокруг. Я обожаю это делать, упражнения, потому что так приятно смотреть на лица людей, которые вспоминают о счастье. Если кто-то хочет рассказать, что вы вспомнили. Будет очень вдохновляющий для всех. Пока в своих эмоциях еще. Хорошо. Открывайте тогда глазки. И следующий этап этого упражнения. Возьмите ладошку и вот посреди ладошки найдите прямо в середине кнопку «Центр» и нажмите на нее другим пальцем, вот так. И сейчас я попрошу вас, вот то же самое переживание вашего счастья, можете закрыть глаза, можете открыть глаза, ну с закрытыми глазами лучше думается, вот не отрывая пальчик вот от этого места, снова его пережить и сделать так, чтобы оно как будто бы перетекло у вас вот в это вот место. Снова закрывайте, нажимайте вот сюда, вот в серединку ладони. И вспомните еще раз. Прощайте, ведь так прекрасно вспоминать. Когда закончите, поставьте в, в, в чат плюсик, что вы все закончили, все у вас сохранилось. Как ощущения? Приятно стало? Приятные, теплые. Теплые. Смотрите, вот, вот эта кнопка, которую вы создали вот здесь, это ваша ресурсная кнопка. Это кнопка счастья. Это счастье, которое вот делает вас по-настоящему наполненной и счастливой. И осознанной такой вот всю, всю полноту этого ощущения. И в те моменты, если вдруг у вас какое-то очень важное решение, и вы чего-то боитесь, вы боитесь чего-то сделать, или вам плохо, вот сильно плохо и нужен ресурс, и никого рядом нет. Нажмите снова на эту кнопочку, и она подпитает вас. Это из НЛП, из техник якорения. Просто иногда людей якорят на плохое, а это техника, которая делает вам якорь на хорошее. Единственное условие. Не стоит нажимать на эту кнопку часто, потому что счастье, если его постоянно доставать, оно перестает быть таким ценным. И это ваше ресурсное упражнение, которое я вам сегодня дарю. Пользуйтесь тогда, когда оно вам будет нужно. Да, музыка и ароматы – это, да, это практически у всех людей. Если что-то хорошее с чем-то ассоциируется, то потом снова эта музыка или этот запах, и снова человек счастлив. Это вот еще одна из, одна из возможностей. И подсуну я вам в конце домашнее задание. Мне сказали, что можно дать вам домашнее задание. Элина здесь. Элина, я думаю, что вы подключитесь да, к его проверке. И два задания. Задания в основном несложные. И задания на рефлексию. На, на, вот, на самоанализ. Короткое эссе. Эссе – сочинение вот на вольную тему. Как я применю 10 шагов в своей жизни для развития лидерских качеств в эпоху неопределенности. Это первое. Домашнее задание на месяц. И второе. Я предлагаю вам провести одно онлайн-мероприятие по алгоритму, который я дала, и описать его письменно что получилось и что можно сделать еще лучше. Я не очень люблю выражение, что не получилось, если подходить вот с точки зрения улучшения и писать приятнее и думать приятнее. На этом все, что я хотела вам сегодня рассказать. Задаю вам, вы можете сейчас задать мне любые вопросы. По теме, не по теме, я на все отвечу. И попрошу вас написать или сказать голосом, с чем сегодня уходите вы после, нашего, после нашей встречи. У кого есть вопросы, тот задает вопросы. У кого вопросов нет, но хочется подвести итог, пожалуйста, голосом или в чат. Что Оля, да, Чего говорите? Девочки написали, с алгоритмом действия уходит ГНР. Да, да в чате. Круг влияния хорошо да. зашел, да. С кнопкой счастья. С кнопкой счастья. Ирина уходит как минимум с кнопкой счастья. С пониманием, что я все делаю правильно. Отлично. Здорово, видите как? Это прям один из важнейших выводов сегодняшней встречи. И, и опять-таки раскладывание все по полкам, потому что иногда, когда даже часто делаешь вроде бы привычные вещи, э, ну, глаз замыливается. И э, очень хорошо, когда э, периодически это все раскладывать по полочкам, проветривать и понимать, э, то есть смотреть на себя со стороны. Вот, когда получаешь теорию, то смотришь на свою практику со стороны. Еще как бы как с какими-то внутренними векторами да, сверяетесь. Юля, нам на второй ладошке надо сделать кнопку «Ресет», «Перезагрузка». Ага, КНЭ, ну, как здорово, что я вас увидела в конце. Спасибо за активное участие. Да. Так, план мероприятия, кнопка счастья. С ощущением, что здорово быть лидером. Здорово, но не непросто. Но здорово. И здорово гораздо больше, чем непросто. Ольга, можно озвучить еще раз название автора и книги, которую вы вначале назвали? Я их много называла. Да. Вы скажите про что, я повторю. Про, про круг влияния, который написал, или про перфекционизм? Наверное, круг влияния, потому что я записала про круг влияния, успела записать, а перемен... про, круг, про круг влияния написал Стивен Кови. Да. Нет, да. Да. А, Стивен Кови? Стивен Кови, давайте а. напишем. Стивен Кови, ага. И еще одна его книга вы говорили, да? Да, «Скорость доверия». У него, на самом деле, есть еще классные книги, тут я понимаю, что практически все мы матери, про детей. «Семь навыков для высокоэффективных подростков». Ну, если это в переводе на русский. Есть в переводе на русский, да. Я понимаю как раз то, что уже точно переведено, то, что, то, что я читала на русском. Спасибо за вебинар, очень полезно. Спасибо вам за вебинар. Мне с вами было тоже очень здорово. Очень, знаете, женская, женская лидерская сила, она даже, даже через онлайн, она создает такое очень интересное синергетическое пространство, когда нас вроде 30, а по ощущениям, как все 60. И поэтому я вам желаю, сейчас всем, всем непросто, но мы как, как лидеры, вы как лидеры, выбрали уже эту стезю вести людей за собой. И это не просто, но это большая честь. И я желаю вам справляться с ней, находить ресурс, находить людей, которые вас окружают, которые вас поддерживают. Это очень важно. Доверять им, делегировать, любить и быть любимыми. Это к лидеру не относится, но это, мне кажется, важно для каждого человека. И к лидеру тоже относится. К лидеру особенно. особенно. Нас, лидер, нас, лидер тоже человек. Нас, если не любят лидеров, мы же тут же начинаем сразу хереть и страдать и все остальное. Спасибо, Оля. Спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч. Да. Спасибо. До новых встреч. Спасибо и, и всем да, до новых встреч. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Очень интересно. Хороших выходных, наступающих. Да. Абсолютно. Спасибо. До свидания. Катя, прекращай запись.